миренным людям на земле Открылись небеса Свет просиял в полночной тьме Возрадуйте сердца Этот день Субтитры создавал DimaTorzok Я жду.